foreign <music> Внимание! Экстренная ситуация произошла в Краснодарском крае городе Гулькевичи по улице Волга-Донская 15. В четырехэтажном жилом доме на улице Волга-Донской, бывшее общежитие завода агропромышленного строительного комбината Гулькевичский, произошло обрушение вентиляционной шахты. В данный момент он под руководством управляющей компанией городское домоуправление. Взволнованные жители сразу обратились в городскую администрацию. Мы боимся здесь находиться. Дом может в любую минуту рухнуть, говорили жильцы. В общем смотрите видео, делайте выводы и пишите комментарии. Нас. Хорошо, как... ну, вы, что -то что -то мы еще это... утром сюда приедет и а до утра а еще дай, я все видела я, я видела у, у нас краснодарский край кстати расположен в тектонической зоне Лина, расскажи. Вот главный инженер идет. В прямом что случилось? В два часа ночи. С нами, кто все, все пойдем. Пойдет, подождите. В два часа ночи сегодня был треск в доме с вибрацией. Шифанер на втором этаже. В одиннадцатой квартире чуть четвер упал на диван. Иди, иди, пойдем, пойдем, все Хорошо. поднимутся. Если курорт, очень а, очень недавно очень на сессии городского совета решили, что этот дом вот этот вот дом четырехэтажный целесообразно делать капремонт определили уже примерно а, денежную смету ну, реакцию жителей вы видите вот. а сегодня упала плита на перекрытии Чердачного помещения Залазили сейчас вот товарищи С МЧС Вот они С МЧС, администрации Залазили, смотрели И решили Детей в центр временного размещения Родители решили Ну и людей тоже В общем сейчас Видимо будут составлять списки Давайте короче Сейчас решим Ситуацию сразу же взял под личный контроль глава района Александр Шишикин. Было проведено экстренное совещание, создана специальная комиссия, которая уже сейчас приступит к детальному осмотру дома, выяснению причин случившегося и принятию дальнейших решений. Но уже сейчас специалисты подтверждают, что обрушившаяся шахта угрозы дома не составляет. Жильцам было предложено на ночь переместиться в гостиницу. Три семьи это предложение приняли, остальные остаются дома. Мы лично прибыли в спорткомплекс «Звездный» и убедились в том, что люди были размещены. Я где, здесь где-то остальные, да? Здесь Первый. Второй и дальше третий типа. а, Где? Вот тут? Вот а здесь. Здесь. А остальные... Можно, да? Конечно. Ребятушки улыбаемся и машем. что человеческие условия. Человеческие? Да. Туалет общий. Ничем не отличается от общаги. А еще где кто? Без все это так и обязано быть. Глава района поступил правильно, и за это жильцы говорят спасибо. Но что же будет завтра или через неделю? Не произойдет ли следующее обрушение шахты? Каким будет вынесено решение главы? Мы узнаем в ближайшее время, потому как ждать уже нет времени. Продолжение следует. Подписываемся на канал МД Гулькевичи.